Здравствуйте, узнал с огромной печалью о том, что из этого мира ушел епископ Павел Павел Сергеевич Абашин, добрый пастырь, настоящий христианин, человек, которого мне доводилось в жизни встречать, и который своей верой, смирением, одновременно перепоясанным, будто бы он был мечом духовным, потому что бился он за правду, бился абсолютно мирными гражданскими способами, абсолютно легальными и законными, с абсолютным беззаконием, произволом и, на мой взгляд, э -э бесовским сопротивлением того, что люди называют духовным спасением и духовным ростом. И э -э, бился он и за церковь в Орле, которую не разрешали построить, и за за просто право людей, христиан, верить по Евангелию и жить согласно Евангелию. И э, доказал своей жизнью истинность слов апостола, что мы не ищем города на земле, но лично стержа града небесного, что Церковь Божия, она не в бревнах, она в ребрах. В ребрах этого человека, который ушел на небо и, безусловно, на мой взгляд, всей своей жизнью христианской и христианским подвигом будет свидетельствовать о правде Божьей и о правде человеческой, он доказал этот человек, пастор Павел, что тот, кто созиждет духовную крепость, духовный храм, того не одолеют никакие князья мира сего и которые подчиняются князю мира всего главному их владыке и повелителю. И что храм духовный, небесный Иерусалим, а не город на земле, должен быть целью и целью будет. И пусть нету конкретного по-прежнему дома в Орле, которое им такими усилиями власти лживо пытался не позволить построить Дома Божьего, Зато есть Дом Божий в молитве, в памяти и в духе. Поэтому, скорбя о смерти и уходе такого замечательного и светлого человека, мы вместе с тем, будучи людьми духовными, понимаем, что в воинстве Христовом прибавилось достойного, храброго и уверен прославленного перед престолом Божьим Христианина, который, может быть, из-за нас замовит слово в день, когда все души придут на суд Божий.